Едем к староверам и дальше на обычной машине проехать нельзя. А сейчас мы находимся на поле китайца Паши, который нас сюда привез. Потом сам себе доскаял ферму, открыл, там технику купили, землю взял. Строительство этого моста – это целая история в интернете. Мы еще на российской территории? Да. Россия. Всегда холодно, и ничего нельзя. А здесь вот уже, вот моя рука, она на территории свободы, в Китае. Спасибо, что продолжаете смотреть вместе с нами наш увлекательный YouTube-сериал под названием «Дальневосточный гектар». Мы ищем место, которым мы можем взять сами по гектару и предложить тысячам других людей взять гектар... Тысячам наших друзей. Да, предложить взять гектар вместе с нами, чтобы объединиться в огромный производственный кооператив, который будет, собственно, что-то производить. А что производить, мы выясним тогда, когда мы определим, определимся с местом. Сегодня мы направляемся посмотреть одно из тех мест, где есть точки, где мы можем получить наши и ваши гектары. Это село Амурзет и Екатерина Никольская, где вроде бы, согласно сайту на дальнийвосток.рф, есть свободные места под дальний восточный гектар. Туда мы едем и приглашаем вас присоединиться к нам. Mars! Mr. Elon Musk, we would like to inform you that this is planet Mars, and we are the first human beings that gonna leave here and colonize this planet. Да, друзья, мы решили изменить полностью весь формат нашего э, сериала и решили колонизировать Марс. Как вы видите, мы уже находимся здесь на первом астероиде, э, на верши, который упал на вершину Марса, и вот упал из еврейской автономной области на вершину Марса. Да, на самом деле, конечно, это не Марс, а еврейская автономная область. Просто здесь марсианский какой-то пейзаж, и здесь все горит без остановки, везде постоянно дым. И ну, вот у Бори уже раскалывается голова от этого дыма. Да. Это прямо очень неприятно. И главное непонятно, зачем и кто. Зачем это поджигают и кто. Русские говорят, что это делают китайцы. Китайцы говорят, что это делают русские. Ну, под русскими мы подразумеваем местных. Вот. Под китайцами uh, тоже местные. В общем-то, да. И в общем, вот они вот тут жгут. Зачем? Непонятно. Зажигают им. Но это происходит повсеместно. И мы вот... Даже и не знаем, что с этим делать. Ну не повсеместно. Чем южнее, чем больше жгут. А мы движемся на юг в Камуру, границы с Китаем. Абузет, абузет. <свист> Давай-давай-давай. <Даже запрошу петь. свист> <свист> <свист> Холодно. Начинай. Амурзет — центр... <свист> <свист> <свист> Амурзет — это самая теплая точка в еврейской автономной области. Расположена она на Амуре, а основана в 1928 году евреями. Собственно, об этом говорит там название «Амурское земельное еврейское товарищество». И именно здесь сегодня проходит сход казаков. В этом весь парадокс и фантасмагория современной российской еврейской автономной области. Всегда, слава тебе, слава тебе. всегда Садись. Итак, господа. Сегодня у нас проводится правление. Первым вопросом мы приводим к присяге тех, кто у нас прошел воспитательный срок. Ужас ей, крепиться сердце и побеждая враги Господи, Царь, Сын, Духами. Я, Лунин Артем Васильевич, вступая в ряды реестрового сурийского казачества на животворящем кресте Святом Ивангелии, клянусь. Люба Казакова! Люба! Люба! Люба! Присаживайся. Мы так округлили, 28 гектар да, было посажено. Да. Подготовка к посевной 2000. Ну это скромный таки чистка полей, значит, услуги трактора. Поняли, да? Да-да-да. Это -да -да -да -да. запретить супаренту. А у нас нет субаренды. А где Тут у нас саборенда? У нас нету саборенда. А, не понял. Понятно. А, ну, да, это, а, да, да, у нас да, сегодня да, да, да. миллион, миллион двести пятьдесят одно. Но это будет в восемнадцатом году, Это в Это восемнадцатом году. В конце. Вот тогда, в осени. тогда мы будем что-то думать, э -э как мы поможем нашему приходу. Правильно? Да. А? Да. а, да. Образовался Плавун, остров такой, да? Он ходил, ходил, ходил по озеру. И заткнул, куда идет э, сброс? Шлюзы. Да? Да, нет, сброс где был. Заткнул. Вода снова поднялась, перелилась, и это размыло, такое, значит, где-то примерно э, 1700 кубов. Вот. В прошлом году мы освоили, ну, кубов 400, наверное, 500. То есть еще много. В смысле освоили? Ну, там будет. мы силы Сил не хватает. Денег мы там угробили очень в прошлом там году был. за эскаваторы, за, за все это. Мы заплатили где-то 470, 470, 470 тысяч. Да? А если взять посмотреть, то вроде как мы ничего не сделаем. Там еще успеть до мороза подбетонировать, да? И на этой площадке поставить... Это, старушку. Эскаватор есть, то есть можно сделать какой-то бассейн, то есть накачали. А маленькие дети, они живешь и ну как? удаленность так? от Амурзета, от райцентра, недалекая в принципе. На самом деле, меня этот сход очень приятно удивил, и главным и образом, меня приятно главным образом, тем, что вот любые собрания, любые собрания вообще, это чаще всего просто болтовня, крик, ну, или какая-то пусказуха, то есть ну, что-то несущностное, то есть формальная вещь. В данном случае мы присутствовали на собрании людей, которые абсолютно точку знают, что они делают, почему они не просто планируют что-то в будущем, они уже что-то сделали, уже конкретные расчеты, что потратили столько денег на то, на то, столько-то ожидаемая прибыль, доход сейчас уже Слушай, такой, давайте значит... вложим в то-то, проголосовали. Почему? То такая вот как бы, демократия, то есть как бы, проголосовали, решили, но ну, при этом не превращаясь в хаос, там, не, не кооператив «Гараж», да? Мы-то ехали и думали, вот, наверное, Тут можно будет какую-нибудь туристическую штуку сделать да, да, с казаками. Может быть, там можно будет какой-нибудь музей открыть, ресторан там или еще что-то. Куда возить туристов из Китая. А оказалось, что они сами фермеры, что можно с ними делать и фермерский бизнес, и их вовлекать в кооперативы, еще как-то... — туристической туристическая идея у них Да, и туристическая есть. идея у них тоже есть. Да. Это меня очень... Э... — ну, То есть, вообще, получается, что наша гипотеза, она такая очень живая. — Абсолютно. Да. И здесь она очевидна. И что мне, знаешь, еще вот сразу появилась мысль... Э... Из села Пашкова, которая выше по течению Амура и села Радда э, до сюда, конечно же, может ходить кораблик. Туристический да, может да. быть, или не туристический, просто пассажирский. Он может быть, это все может быть объединено в какой-то один кластер, и это будет как раз называться мон -Амур. Ну а что, не выдают тут коляски? Пришлось самому делать ее. Ну кто ну, чем мог помогал. То колеса, то железо давал. С рождения врачи ноги переломали. Я уже закончил уч учиться. Я сейчас работаю в храме. Вот с передона. Послушники до тоже помогает Здесь uh -huh. родился, вырос, работаю, служу. Здесь, наверное... Когда вы родились, православных храмов уже не было, наверное, да? Не было ничего, да, потому что последний храм, который уже был переден под клуб в селе Екатерины э, в селе Пузино, э, был разрушен где-то в конце 80-х годов. Вы мне когда сказали, что еще работаете в школе, я подумал, наверное, закон божий преподавать, а вы информатику. Да, Это да, интересно. Уже 18 лет преподаю, в священном сане всего 5 лет. Mm -hmm. Вот информатику, да, 18 лет. Э, То есть э, вы по образованию, по, у техническое у, образование, да? У меня педагогический, вот, uh -huh. Заканчивал, сейчас закончил семинарию и вот в Московскую Духовную Академию э, по благословению Владыки поступил. А скажите, пожалуйста, какое вообще вот вы видите будущее для этой земли? Для людей здесь живущих? Вот, вот если честно, на сегодняшний момент. Если честно, на сегодняшний момент Представить страшно, потому что видя, как каждый год пустеют села, разрушаются дома, закрываются какие-то предприятия, организации, думаешь, что конец. Но потом встречаешь людей, которые действительно хотят работать, трудиться на этой земле. Некоторые приезжают с разных других регионов и что-то пытаются делать. Если вот будут такие люди, которые мне безразличны, то здесь будет идти жизнь, и я думаю, она и должна здесь идти, потому что недаром вот такую землю Господь дал нашей, ну, нашей стране, нашим людям, тем более она обогрена кровью тех первых казаков, которые здесь стояли, удерживали эти рубежи. Земля очень интересная по истории и по всему, поэтому Россия не должна ее никак потерять, сделать все чтобы здесь Россия все-таки утвердилась до конца. Кому мы нужно? Мы только Богу нужны. Вот мы приходим, молимся к Богу, для того, чтобы Господь нам помог на выживание, чтобы просто выживать. И вчера у нас было собрание с главой, что вообще говорят, что нужно закрыть вообще больницу нашу. Вы понимаете, что? А что будет дальше? У нас роженицы едут за 250 километров в Биробиджан рожать. Вы понимаете, что это такое происходит? Двое рожениц у нас по дороге родили, и кровотечение открылось, кое-как спасли. Это очень страшно. Я говорю, никому мы не нужны. Мне, например, никуда не хочется ехать, потому что я здесь родилась, я здесь выросла, здесь мои корни. Мне кажется, что э, в сегодняшней России, если говорить о некоторых таких моральных проблемах, или проблемах, которые требуют осмысления, переосмысления, на первом месте стоит проблема того, что общество до сих пор не осознает, как кажется, того ужаса, который происходил в советское время на нашей земле. И того просто не осознает того количества людских жизней, которые было уничтожено, и того количества вообще людей, которые пострадали, и не осознают, что на этом кровавом фундаменте были выстроены все э, вот эти вот достижения советские, которыми при, привыч, привыкли мы все гордиться как бы, да? И вот мне очень приятно, действительно приятно, что здесь проходят, как оказалось неожиданно, как казалось, как рассказал нам батюшка, проходит э, День памяти жертв политических репрессий, что они чтят новомучеников. Вот у тебя иконка, я так понимаю, да, как раз Он Как раз мест, местный святой Иоанн Демидов, который погиб в э, лагере около Бирбежана, и был причислен к лику святых. Да, и это вот, ты знаешь, э, мне кажется, очень важно, чтобы мы помнили о том, что было до нас, и как, какую цену пришлось заплатить за то, чтобы мы вот здесь стояли. И вообще, что происходило, какой ужас происходил на этой земле, на всей нашей земле. Потому что, ну, не зная и не помня этого, никакого светлого будущего построить, мне кажется, будет невозможно. — Правда. — Это просто, просто разрыв шаблонов некоторых. У меня разрыв шаблонов каких? Первое, что э, в долине э, нет жизни. Какая, как же нет жизни на Бурли? Да, Второй разрыв э, шаблона, что э, значит э, казаки бездельники ряженые. Вот они тут. а еще какие дельники. Да. И третий разрыв шаблона, что э, все значит, сходят с ума от советской власти и не помнят уж, ужаса, который э, был на нашей земле. И тут вот. Три, э, Вспоминают этих людей, помнят об этом на ужасе. А вот тут, опять же, едем смотреть к э, фер... ну, на фер... едем смотреть на фермера, который взял гектар, построил на нем дом, еще выиграл грант. То есть доказывает, что это возможно. Да, вот тут интересно. Очень... Правда ли это? Ну, сейчас узнаем. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, а Смотреть а на вас. Ну, туда он дает. А 10 гектаров вы как взяли? А? — На 10 членов семьи? — На 10 членов семьи, да. а, На сыновей, это... на, на дочер, на всех собрали. Получилось 10 гектаров. Ну, вы видите, Мы, да. а, мы только сейчас взяли, подняли. А. Только на будущий год, весной. Ну, — Вы только так, только, только, только, только начали, да? — Вот, вот. Две да, вот, недели. — А, да ладно. Две недели как взяли, получили как всю землю это, и начали это, действовать? — Нет, уже? я это получил эту землю еще в июле. — А, а, а ся... в этом году? — Да, вот в этом а, году. А, это, я получил грант вот, вот в конце сентября. Вот две недели какие-то. молодого фермера или Начинающий. да. Там видите, 40 было президентов. 40. 40. 40. Так, да. Вот 40-2 прошли. Наверное. Надо составить бизнес-план. Надо собрать себе. Справки, что у тебя там есть свое хозяйство, допустим, что ты вел там что-то, ну, что-то по сельскому mm -hmm. совету. Вот. А потом все отдается в а там они что-то готовят. Ты Какие нынешние? вы вообще видите перспективы у этой земли? В этой земле? Да. Ну, перспективы у нас раз большие. Почему? Потому что она, во-первых, мы сейчас посадим. А вин что я вез там? И еще это, это, я не, это я не про просва... это я не про Про вашу землю я уже понял, что так. ведь. это по вам видно. Что вы это здорово. А вообще у, у, этой, у этого куска России у какие области, какие области какие леврейки, перспективы только вот если Ой. честно? Ну, да никаких перспектив, в принципе, то. Ну это они? Не... Ну, государство помогало бы же средства выделяли бы, ну, допустим, вот для фермеров. Давали бы кредиты, ну, по 5 процентов хотя бы. А тут вы позавчера пошел взять, хотел кредит, а 120 тысяч мне нужно было, ну, вот. 15 и одна. А тут она работает, тут она работает. Тут с утра и до позднего вечера потеешь, а шпокры все это, То есть перспективы этой земли, они возможны только если работать с утра до вечера. Да, только так. А либо что работать, ничего и будет. Что такого в этом месте, что здесь все такие классные? Особенно вот люди, которые вызывают такой восторг и сами раз с таким восторгом рассказывают о том, что получили гектары, ничего не страшно. Да, начали. Все родственники, все вместе такие, все Никаких проблем. Деньги получаются. Как это происходит? Я не понимаю. Но, может быть, если просто очень хочется и с энтузиазмом берешь за дело, то получается видимо. Может быть, и у нас так получится. Да знает, где находится Амурзет? Это где-то на краю света. Но даже отсюда любой желающий может наладить сотрудничество с любым регионом России. В этом нет никаких проблем. Каждую неделю мы в нашем московском офисе проводим рабочую летучку. Строим планы и так далее. Больше всего меня бесит это то, что в районе часа дня наш финансовый директор Артур Иванов. Артур, слышишь, это история про тебя. Скакивает, хочешь куда-то бежать, кричит, нервничает. А все потому, что ему пора отправлять платежки. Банковский день заканчивается. Тиньков бизнес отменяет необходимость предпринимателям со всей России подстраиваться под рабочий день в Москве. Все переводы внутри банка круглосуточны и совершенно бесплатны. Некоторые банки собирают платежи всех клиентов в транше и отправляют их раз в 2-3 часа, когда накопится необходимая сумма. В Тинькофф. Такой проблемы нет. Нажимаете «Отправить» и ваши деньги моментально уходят получателю. Ну и, конечно, самый длинный межбанковский день на рынке. Все платежи уходят с 4 утра до 9 вечера по московскому времени. Еще раз. Нажал кнопку «Отправить» и деньги ушли с 4 утра до 9 вечера. Присоединяйтесь к Бизнес и попробуйте сами. Всем зрителям нашего шоу Тиньков Бизнес дарит 3 месяца обслуживания на старте в подарок. А если вы впервые регистрируете ИП, то Тинькофф дарит вам полгода обслуживания бесплатно. Подробности в описании. Присоединяйтесь. Ну вот мы и находимся с тобой на дамбе, которую около села Амурзет строят местные казаки. Мне кажется, это очень интересная и красивая идея, вообще история. Красиво, это красивое место. Несмотря да. на всю, на весь грязь и строительный мусор, который нас окружает, вот, между прочим, вот, вот этот строительный мусор, земля, стоила 400 тысяч. То есть представьте, себе, местные казаки, да, потратили 400 тысяч рублей и потратили еще больше, потому что надо насыпать вот. Вот столько, да, для того, чтобы создать эту даму. А для чего они это делают? Вот не только для того, чтобы там, зарабатывать на этом деньги, хотя это тоже правильно, безусловно, без этого нельзя. Они строят инфра инфраструктурную единицу для себя, да? То есть сделать так, чтобы здесь было озеро, пляж, какое-то кафе, зону отдыха, чтобы они с своими детьми, все жители поселка, села, могли сюда приехать. И это очень верно. И самое интересное, это возможность развивать здесь... Какую-то рыбную историю. Если Они да, будут создавать рыбу. Мы, например, попробуем на своей земле здесь... Тоже эту водную темачку создать и разводить выду да, выдру. Выдру. Выдру, да. можно и выдру да. разводить рыбу. Мне кажется, это могло бы быть очень даже перспективным бизнесом. Главное, что здесь есть хорошие люди, которые готовы вкладываться уже в эту территорию и которые уже в нее вкладываются и которые чувствуют ее как свою. Они понимают, что это их земля, им здесь жить и им ее нужно развивать. Ну да, это соседи. Любому, кто берет гектар Соседи, соседи. Да, соседи это очень важно. Ну и скажите, какие планы? То есть, если вы засыпете дамбу, да. вы на... озеро наполнится. Дальше значит, Озеро что наполнится. Мы хотим поставить здесь кемпинг, сделать зону отдыха, запустить сюда рыбу. А зона отдыха где будет? Ну, зона отдыха вот здесь будет вот-вот. Здесь вдоль да, этого да, берега. Да, вот так вдоль берега и хотим сделать. Ну, угу. То есть это будет туристический объект. Да, туристический. Жители района могут сюда приезжать, свободно загорать, ловить рыбу, отдыхать. Мы хотим именно поставить домики, чтобы люди полноценно приехали сюда с семьей, с детьми, чтобы сделать игровую площадку для детей. Чтобы людям было интересно не просто приехать сюда, там рыбу половить, а чтобы познакомиться с казачьей культурой. Вот где-то здесь они нам предлагают взять гектар. Это чья здесь? Ну, пока она еще ничья. Я думаю, что ничья. Ну вы посмотрите, вот даже сейчас навигатор откройте ваше местоположение все и покажут, покажу. и посмотрите. Я посмотрят. это не хочу, да. Вот. вот, вот это вот все они нам предлагают, говорят, пожалуйста, берите, оно ничего. А мы сейчас здесь а, вот Это так. правая сторона. Да, вот да, это, вот, да. вот оно и идёт. Вот это вот, вот, все, вот это что не занято. Читаете, вот туда это вся мизина. Все, болото ваше. Лягушек разводите. Не, ну неужели тут везде только. Ну, не везде, но вы же понимаете, да, сами? Вот смотрите, вот если есть поля, они есть поля. На них люди что-то работают. В общем, оказалось, что вот этот пруд, который казаки строят, дамба, находится как раз в том самом месте, в котором мы собирались посмотреть. Те гектары, которые нам было предложено сайтом. Поэтому единственный вариант посмотреть на то, что окружает этот, этот пруд, эту дамбу. Вот, скажем, вот эта вся земля. Ну да, тут как и, раз есть эти тысячи гектар, которые а, мы видим на сайте на дальний рф как свободные, и это довольно такая заболоченная и пустынная. Ну, там видно, что вот тоже видишь, тоже пруд. Видишь? Да, да. То есть, да. если в принципе здесь э, создать какое-то сообщение с этим прудом и здесь создать какое-то водное пространство ну тогда можно говорить о какой-то какой такой вот каскадных каких-то прудах или что-то такое то есть о, о создании водного пространства и каким-то образом обыгрывать Мы Приехали посмотреть, как здесь живут казаки и посмотреть на тот гектар, который мы выбрали по сайту на Дальневосток.рф. Но сверху уже видно не все. Люди точно не видны, да и места не видны. В общем, мы нашли отличное свободное место, которое казалось бы отлично нам сверху, но мы приехали и посмотрели на него своими глазами и поняли, что, к сожалению, это место не отличное. Да, место не очень. Отличное хорошее. от отличного. Да, но отличное от отличного и, к сожалению мы будем вынуждены отказаться именно от этого участка земли. Несмотря на все планы, которые мы здесь могли бы реализовать, или все вещи, которые здесь реализуют. Наверное, слишком оболочисто. Да, слишком оболочисто. И это, конечно, та проблема, с которой сталкиваются очень многие. Говорят, что берут участок вот по интернету, да, да. приезжают на место, а там, к сожалению, а там фигня. в реальности какая-то фигня. Вот. И на самом деле надо понимать, что если вы хотите гектар, то вот ткнуть на карту пальцем, ну не 80%, процентов, да, что вы попадете куда-то совсем не туда. Поэтому без выезда на место это сделать сложно. Поэтому мы, в общем продолжаем наше путешествие дальше в поисках лучшей э жизни. Э в, в, в поисках правильного места для нашего кооператива. Ну, а здесь мы нашли удивительных людей, э наверное, хороших друзей и на будущее прекрасных э патриотов своей Родины, которые... И партнеров кооператива. Да, и партнеров кооператива, которые принимают действительно серьезное участие в э, будущем своего села, и которые, на которых действительно можно положиться и надеяться, что они здесь построят действительно хорошее будущее. Ну, а вы, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Э, звоните ставьте, колокольчик. Да, звоните колокольчик, э, оставляйте комментарии. И мы продолжаем путешествие по Дальнему Востоку.